Громадная такая. Крыса? Да, булку хлеба, за рулей же булка хлеба грезла. Тоже жух такая. Хвост такой вот. Сама такая. <с> как коты. Так бегут, скоро его закроет. Откроет, уже перерабатываешь по-любому. Будет перерабатывать всё это. Сейчас посижу, пойду покурю. Не, ну не знаю, я вот в доме как бы... Постоянно вот спать ложусь, да, и что-то слышу, какие-то звуки. Вот. Я тоже вот заметил, тоже в самом доме. И главное, на кухне вот у меня свет выключен, я в комнате э, в доме, так свет горит. Вот кто-то гори. ходит по дому. Да, да, да. Вот я лежу, жёнка уже спит и без задних ног. А я вот лежу, я вот слышу какие-то шваги такие непонятные. Или это вот, как он, ой, это как называют? Домовой? Нет, передача даже есть. Полтергейст? Полтергейст.